Вдаль умчались гулкие метели, Вешний сад смахнул остатки сна. Вновь твой день рождения в апреле Нам весна на радость принесла. Ты в себя впитала не иначе Все ее прекрасные черты. Нежность, шарм и скажет каждый зрячий, Солнце улыбается, как ты. Для тебя в сей день цветов букеты И ручьи прекрасных, добрых слов. Будь всегда теплом любви согрета, Пусть счастливых дней растет улов. Облекутся в ящ, пускай желания И причин. Не будет, пусть для слез, будет рядом тот, кто с обожанием миллион подарит алых роз.